Всем добрый день. Зум-конференция на канале Творческое пчеловодство дубль 2. Та, которая у нас не состоялась в прямом эфире. Сейчас я ее просто прокатаю в записи. В принципе, какая разница? Информация будет. Посмотрите на канале в тубе Так, ну, чтобы. Не тратить время на вот это вступление рентабельное пчеловодство, в чем наша основная миссия содержать пасеки. Конечно, держать их в должной рентабельности, потому что многие пчеловоды, в принципе, за счет пасек живут. Это единственный источник дохода. Ну и не использовать весь потенциал имеющиеся в нашем распоряжении, которые дает пчелиная семья, тоже неразумно. Вот какой перечень пчелопродуктов. Я не буду на них останавливаться. Все прекрасно о них знают, слышали. Единственное, вот два вида меда, экспресс-мед и фитомед, я сделаю отдельно ролик коротенький, потому что серьезная тема, не все они знают, но для пчеловодов, работающих на внутренний рынок, на постоянного покупателя, это будет хорошее разнообразие как ассортимент. Тем более несет в себе такой серьезный аптериапевтический эффект оздоровителей и желательно иметь его в своем разнообразии. Ну и дальше идем уже по конкретно по маточному молочку, потому что тема производства маточного молочка на любительской пасеке. Откуда появилась и как появилась эта фраза? Апитерапия начинается на пасеке, но на пасеке она может и закончиться. Что это значит? Это значит то, что квалифицированная диагностика Апитерапевта не всегда может быть конечным результатом в плане оздоровления. Точку поставит уже в эффективности борьбы с каким-то недугом, конечно же, сам продукт. И от того, насколько будет соблюдаться технология производства самого продукта, технология сохранности биологической активности, конечно же, мы получим и... Соответственно, результат оздоровления. Пускай это профилактика будет, лечение даже вообще в пчеловодстве не должно присутствовать. Мы не лечим и пчелопродукты не лечат, они просто не дают заболеть. Это, я думаю, важнее, чем бороться уже со следствием. Самое главное ударить по причине. И вот если технология не будет соблюдаться, значит, продукт может быть тот, который мы производим, или же продукт апитерапии, или пищевой продукт, как набор питательных всех соединений. Для этого оперативный сбор 2-3 часа. Почему? Потому что контакт с воздухом, с температурой может снижать биологическую активность. Ну и сам способ хранения. Глубокая заморозка и Спирт. 40 градусов. Слово «спирт» не должно никого сбивать с толку. Потому что бывает, напишешь «спирт» и поставишь 40% и начинается… Вот там же написано «спирт». Я же не буду писать «водка» и нигде не пишется. Спирт и рядом ставится процент. Почему 40%? Потому что в маточном молочке присутствуют, как и в гомогенате, белки, они не термо… Лобильный, неустойчивый происходит коагуляция, сворачивание белка. Все, эффективность продукта может свестись к нулю. Поэтому любая консервация, фитовытяжки на будущее должны проводиться именно такой крепостью. На пасеке работаю я исключительно сам, поэтому и весь технологический процесс я увязал для работы одного человека. Все по пооперационно, есть помощники, хорошо, нет помощников, значит и пчеловод может сам полностью вести эту технологическую операцию по производству маточного молочка и гомогената в том числе. Что значит технология щадящего режима? Есть технология пощадного режима, а есть технология щадящего. Такая вот, технология щадящего режима – это под пчелиной семьи брать Такое количество, неважно какого направления, медовое, пыльца, маточное молочко, которое она способна дать по возможностям своей физиологии. Можно, конечно же, увалить такой режим, что взяли товар, как раньше было, если кто помнит, из пчеловодов старшего поколения, пакетное пчеловодство. Покупали пакеты, везли где-то по конвейеру, по широтам брали мед, затем закуривали пчел и все. Это был беспощадный технологический режим общения с пчелой. работы с пчелой, получения товара. Точно так же что я говорю в любом направлении. Берем излишки для себя, что нам дала пчела, все лучшее оставляем в семье. Какая готовность спрашивают очень часто, когда можно уже собирать маточное молочко в семьях. Ну, в принципе, основная, основной ориентир как точка отчета ⁇ это смена хотя бы одного, лучше этих двух поколений. Потому что маточное молочко должны вырабатывать специально группа пчел, биологически для этого предназначенная молодая пчела. Кормилица в возрасте от 6 до 12 дней. У нее максимально активен фермент протеаза для синтеза белка пыльцы и вырабатывания, соответственно, маточного молочка. Поэтому в обязательном порядке это иметь в виду. Конечно, суррогатные подкормки там уже будут отражаться, отображаться и на самом качестве. Использование всех нерабочих семей на пасеке. Всех нерабочих семей. Что это значит? Ну, медовое направление пчеловоды прекрасно знают, что самое нежеланное явление на пасеке, особенно при получении товаров с первых медоносов, в основном это акация, раевая пора, раевое состояние семьи. Это не рабочее для получения именно меда. Но оно может быть очень даже рабочее для получения маточного молочка. Вышла роль не вышла, и сделали на упреждение мы отводок на старой матке, и в этой зараившейся семье все готово для того, чтобы принимать личинок и отдавать маточное молочко. верное использование семей. Что это значит? Не обязательно пчеловоду выбрать какую-то группу пчелосемей и душить их на маточное молочко с самого первого месяца и до самого последнего. Не получится, сразу говорю, и пускай не сбивает с толку, когда мы можем наблюдать, в начале семья дает хорошо молочко, затем мы как-то перестаем. Поэтому слово веера использование семей как раз и включает в себя нерабочее состояние. То есть часть семей в начале сезона зароилась, отродок на старой матке, а это нерабочее состояние раевое, используют в безматричном состоянии для сбора маточного молочка. Идеальная картина. И, кстати, порекомендую всем, кто будет начинать, пытаться начинать производство маточного молочка, использовать безматочные семьи. Любые безматочные. Раевая пора, или по какой-то причине не стала матки, тихая смена. То есть безматочные семьи идеальные для производства маточного молочка. И вот верное использование и так и выглядит. Вначале мы семью Зараившийся используем 7 серий, где-то 6-7 серий, в безматричном положении ее на производство молочка. Затем обгуливаем маток в этой семье, она выпадает из производства молочка. Пока обгуляются матки, какой-то обмен будет уже пчелы, наращивание. И в конце сезона она заканчивает свое направление и в производстве молочка, и уже как медовик по главном взятке. Так, разработано так, для одного пчеловода, понятно. Пооперационный подход. Что это значит? Дальше будет схемка, все будет нагляднее. Никаких суррогатных подкормок. Не допускаю. Единственное, в безвяточный период медовую сытую могу дать. Белок только стараюсь природный, только пыльцу. Я, кстати, прекратил заниматься производством пыльцы, сбором пыльцы, когда перешел на маточное молочко, потому что, понятно, это белок. И отвлекусь от темы, забегая наперед, вернее, не наперед, а человодам, те, кто обращается ко мне по причине болезни расплода, сразу рекомендую отказаться временно или хотя бы умерить аппетиты по сбору пыльцы. Очень часто может быть сбор пыльцы. Провокатором появления болезни расплода. Ясно. Бьет по физиологии, по резистентности, и пчела больше склонна будет к болезни. Поэтому стараться никаких суррогатных подкормок. Это, кстати, отразится затем, если будут давать заменители белка вместо пыльцы и, соответственно, на качество маточного молочка. Банк прививочного материала. Что это значит? Не держу я специальную группу на пасеке с матками, как молодыми, для того, чтобы там брать личинок для переноса. Очень капризная, кстати, ситуация. Бывает такая пора, если не технологически не наладить процесс постоянного присутствия личинок для прививки. Бывает очень много тратится время, рамку берешь, личинки разного возраста, пока выберешь, а воспитательниц много. Поэтому все делается в одном, в один прием. В семьях воспитательницах они же являются... Же, одновременно и источником прививочного материала. Идет ротация рамок, дальше будет показано. Инструментарий из подручных материалов. Никаких заумных, заморских, импортных, все только из подручного материала. Перенос личинок, отбор молочка – Вальцовка, производство самих мисочек, вальцовка, развольцовка мисочек после сбора молочка, это все у нас в нашем распоряжении есть на пасек из обрезков пластика, из обрезков дерева, потому что металл категорически не применяется, не используется в получении, то есть с изъятием маточного молочка, даже золото, даже золото, только только дерево или стекло. Так, идем дальше. Как выглядит по пооперационность, последовательность работ. И что значит готовность семей к сбору маточного молочка? Перед этим я не сказал, как выглядит семья. Поменялось два поколения, и все, можно собирать маточное молочко. Два поколения. 8 это рамок расплода, 12 рамок, или же. Еще больше, чем больше понятно, чем больше будет рамок печатного расплода, это молодая пчела в перспективе. И сила семьи будет определяющей. Если это 8 рамок всего, значит вы поставите 10 рамок, то есть 10 личинок на прием. Если это будет 12 рамок, 2 планки, там 20-30, ну и так далее. Короче говоря, все увязано в силу семьи. Единственная точка отсчета, я же сказал, это молодая пчела. С весны смена двух поколений, чтобы молодая пчела могла усваивать поедаемый белок пыльцы. Как выглядит эта операционность? С 9 до 14 идет переформирование семей воспитателей. Там специальный график, ротация. Каждые 6 дней мы у матки из нижнего деления убираем открытый расплод в воспитательное деление, а матки даем из верхнего воспитательного, печатный на выходе, для того, чтобы она была где сеять. Затем с 14 до 18 прививка леченок. То тысячи в сутки я прививаю каждый день, где-то 800 тысяч, и перенос идет, перенос вручную, шпатеря специально. поэтому время, конечно же, Забирает это, этот процесс технологический. Ну и уже после прививки, там час перерыв где-то, с 20 до 22 примерно, около 200 грамм матричного молочка, уже идет сам сбор сам процесс сбора молочка. После сбора ремонт мисочек. И такой режим. Все будет зависеть от того, сколько у вас семей воспитательниц. Если кто надумает и решится, Выделите пару семей, пока набьете руку, обеспечите свою семью, знакомых, не будете гнаться за коммерцией. Она, эта группа семей по производству молочка не будет у вас в штате, вернее, числиться уже как на балансе, на коммерческом балансе. Вы просто будете набивать руку. И вот эти все процессы вам в практическом применении будут понятны. Режим работы. Если у вас две группы, значит, два дня рабочих, один выходной. Сегодня одна группа, завтра вторая группа. Послезавтра завтра выходной, затем начинаем сбор молочка каждые три дня или 72 часа. Уже с первой группы. Итак, если одна группа, понятно, сегодня мы работаем, два дня выходных, на третий собираем молочко. Бывает, Жесткий график. Когда три группы семей воспитательниц, и каждый день пчеловод собирает матричную молочку. Каждый день. Здесь мы собираем понятно, что каждый день как раз это совпадает, это описывается в цикл. Три группы. И через три дня собираем. Идем на следующий круг прививки. Ну и понятно, здоровая. Семья не обсуждается, никаких болезней, признаков болезней у семей по производству до да, любых продуктов матричного молочка, у марината, а это все связано с расплодом, не должно, не должно быть. И вот интересная картинка, эксклюзив маточного молочка. В чем? Часто, ну как-то раньше не задумывался, почему личинки... Трутня и пчелы находятся по 7 градусов в горизонтальной оси, туда и ловят и маточное молочко, и методоперговая смесь, и они открытые, но в маточном молочке на, на несколько порядков больше самого молочка, и почему-то маточники обязательно наклоняются вниз и отверстие там всего для прохода пчелы-кормилицы. Не связано ли это с тем, чтобы был минимальный контакт с воздухом, потому что процесс на качество маточного молочка, на его биологическую активность влияет три фактора – свет, температура и кислород. Может, это с этим связано, может, гормоны – Формирующиеся в маточном молочке имеют эфирную природу, что они быстро влетучиваются. Может быть, это просто догадки. Так, вычислил, почему маточники обращены таким вот способом. Ну и как расшифровка, секрет каста образования. Молочко от молодых пчел кормились при поедании пыльцы. Никаких симулирующих перед этим яры рогатных подкормок. Будет рабочая пчела или репродуктивная матка из одного и того же диплоидного яйца. Вот вам, пожалуйста, то, что я перед этим сказал. Мы, у матки сразу при первом дне ее кормления пчела ложит 25 миллиграмм молочка, а будущей пчеле рабочей только 5. Потому что в количестве маточного молочка как раз и создается условие формирования вот этих вот гормонов для будущей матки как репродуктора. А у рабочей пчелы они недоразвиты в этой маточнике, поэтому не дается много маточного молочка, чтобы яичники были недоразвиты. И количество молочка в маточниках определяет не массу ее матки будущей, а как раз и условия полноценного формирования самих яичников. Но поэтому так это все и выглядит. Что касается по противопоказанию самих вот по приему маточного молочка, там будет дальше у меня перечень целого инструментария. Это так база общая базовая информация по маточному молочку и его применение какие какие показания вернее противопоказания редко можно встретить в литературе специальной по маточному молочку именно противопоказания чаще говорится о том что оно дает какой эффект как хорошо красиво но не всегда это так выглядит и почему я написал клиническое испытание практикой? Потому что противопоказания нигде лучше мы не узнаем о них, как по отзывам своих членов семьи, своих клиентов. Никакая лаборатория таких исследований не сделает, потому что разная физиология и одно и то же, и одни и те же дозы рекомендовать абсолютно всем, это неразумно. Это неразумно. Поэтому, вот против, какие противопоказания. Не сочетать маточное молочко с синтетическими гормонами. Очень часто, ну не часто, так уж, слава Богу, бывают случаи, когда решают проблему по бесплодию, а там схема гомогенат в комплексе с маточным молочком, разные источники гормонов, и вот периодически их применяя, могут выровнять гормональный баланс у желающих. В основном это женщин касается, выравнивается гормональный баланс и может быть зачатие, то есть появление эмбриона. И часто, думая, что маточное молочко – это природный продукт, ничего страшного применяя при этом синтетические гормональные, параллельно могут применять и маточное молочко, не опасаясь последствий. А последствия могут быть какие? Синтетические гормональные в организме человека бывают вызывают проблему, дискомфорт. И маточное молочко его может, будучи биологически активным, может эту проблему негативную усилить. Ну, не, никогда не забывайте об этой особенности. Ни в коем случае не применять маточное молочко при обострении аллергии, потому что сам по себе продукт ферментивный, ферментивный аллергия, как правило, не вызывает маточное молочко, но аллергию, которая вызвана каким-то другим агентом, пищевая это или же по, по причине пыльцы, может усилить может усилить не сочетаться с антибиотиками тоже были негативные такие моменты противопоказания про денокарциноми в литературе написано что маточное молочко является обладает антиметастатическими свойствами да есть такое и там же написали что маточное молочко работает положительно в трех направлениях, в четырех онкологиях. Лимфосаркома, аденокарцинома, карцинома Ювенга и Эльрика. Положительно. Но практика показала, что при аденокарциноме маточное молочко применять нежелательно, потому что в маточном молочке эстрогены, эстрогены агрессивны против тестостерона мужчин, и в, той, в этой зоне они создают проблему при анкавой, поэтому два случая было по жизни, где, но ну, не совпадение. Затем уже кинулись, поняли, почему это может быть, и вычислили, что именно по вот, причине такого такой несовместимости не применять людям с гиперкоагуляцией белка. Есть такая особенность в организме человека, каждый, ну, не знаю, знать специально может и не получается, но нужно знать. И верный прием маточного молочка. Впереди 10 дней пьется, 5 пережив такой верный, чтобы не было его накопления. Потому что как тоже замечено не по проверенным данным. Маточное молочко, не утилизированное полностью в организме, может накапливаться в депо, и затем выдать полный букет своей этой активности. Поэтому применяется веерно, под язык, сублингвально, как и такие лекарства, нуждающиеся в проникновении непосредственно в кровь. Так, Ну и воздействие. Понятно, что воздействие мы о нем много знаем, везде о нем написано. Скажу только самые основные. Если 75% иммунитета находится в кишечнике, а маточное молочко стимулирует, участвует во всех обменных процессах. Поэтому оно является мощным иммуномодулятором. Везде можно прочесть о маточном молочке, что это мощный иммуномодулятор. Присутствие пептид, э, пептида, пептида, белок при сахарном диабете хорошо показали э, результаты положительные. Пособствует стабилизировать гормональный баланс проблемах бесплодия, я перед этим сказал, тоже уникальная схема в комплексе с гомогенатом. Теперь гипопротекторное свойство. Натуральный гринизатор способен восстанавливать, то есть работает в ядре клетки печени и способен восстанавливать утраченные пораженные клетки. Ну, Гринизация – это восстановление какого-то органа на клеточном уровне. Быстро нормализует химию крови. В основном касается повышения гемоглобина. Радиопротекторное свойство. Всем в мире, все, кто работает, связан с профессиями, где повышенная радиация, применяют, то есть назначают маточное молочко. Обладает радиопротекторным свойством. Нормализует кровяное давление. Но тут персональные дозы, потому что в маточном молочке есть ацетилхолин и свободный холин. Один тонизирует стенки кровеносных сосудов, другой расслабляет. И вот Маточное молочко считается, что нормализует давление. Ну и вот то, что я сказал про антиметастазные при онкологии и уникальный антиоксидант. Продлевает срок службы клеток. Это так, кратенько по, по урожаю. Вот в сезоне, ну, это середина где-то лета, понятно. шестой месяц, и, да, 5 июня. Вот такой вот урожай. Фотография. Раньше были такие съемки. Уже не сочинишь, ничего. Такая вот картинка. Сбор. Только ручная сборка. Почему только ручная? Очень часто спрашивают. Смотрят в тематических фильмах, как собирают компрессорами. Да, быстрее, удобнее, но что является губительным фактором для биологической активности матричного молочка? Три. Три фактора. Там дальше тоже будет упоминаться о нем. Это свет, тепло, то есть свет, температура и воздух. Присутствие кислорода. Поэтому, когда собираем мы компрессором, понятно, мы такую аэрацию создаем молочки. Затем же по технологии из компрессора, из какой-то емкости снова выдувается это молочко по уже мерным емкостям. Снова это идет аэрация. Пока до морозилки дело дойдет, там уже мы можем включить окислительный процесс Поэтому только ручная сборка. Только ручная сборка, по стеночке ложечкой очищается, по собственным весам по стенке настекает, и под собственной массой маточное молочко уплотняется до, ну, до наполнения уже полностью этого, этой емкости. Хранение. Понятно, что хранение. Глубокая заморозка. В течение двух часов собирается и глубокая заморозка. Это момент, когда показана коробочка в разборе. Вот она все, все в таком вот, так выглядит упаковка. Тара пластика, медицинский пластик и коробочка. Очень часто спрашивают по пластиковой таре сертификат на молочко. Кстати, ну, сертификат на молочко. Да, здесь указано его состав, но больше, больше сертификат как пищевому продукту, то, с чего маточное молочко состоит. А вот сертификат по биологической активности, вот, вот тут проблема. Я не знаю, способны ли какие лабораторные... Такие возможности, есть у них такие возможности определить качество маточного молочка по его биологической активности. Это может сделать сам пчеловон. Весной, когда идет прививка, прошлогоднее молочко берем из морозильной, из морозильной камеры, нагреваем его плавно до температуры 36 градусов, скармливаем личинкам. И если личинки выживают, получается матка. Вот это вам и есть самый важный, самый главный сертификат. Это уже проверялось, поэтому, поэтому я знаю, о чем говорю. Так. Ну и вот сертификат на медицинскую тару. Это, это важнее сертификат, потому что маточное молочко, кислоты, жиры и жировые кислоты. И раньше я занимался пенициллиновыми пузырьками, затем они резко исчезли в конце 90-х когда пенициллин запретили, а молочко произвожу, Боже, тары нет. Обратился в медтехнику, говорю, так и так, вот такой продукт, вот такой у него, из того он состоит, мне нужна тара. Дали этот пластик, и там написано в, этой, в этом сертификате, при каких температурах может какая-то примесь принимать участие с кислотами, при, 7, при плюс 75 градусов. Ну, в общем, заручился я, на всякий случай, этим сертификатом. Ну и дальше, по молочку, конечно, но все не скажешь. Я отдельно проведу по инструментарию. Какой инструментарий, как это выглядит, все из подручных средств, чтобы пчеловоды не особо комплексовали на каких-то там заумных этих конфигурациях и всевозможных... Варианты. Есть еще один продукт – апитерапия, гомогенаты. Технология производства. В чем тут еще интересные моменты по его производству? Трудневый расплод извлекается на 10-11 день в фазе метаморфоза. Спорный вопрос. Одни говорят на седьмой день. Другие на, можно на пятый. Но я убежденно утверждаю, что на 10-11 и постоянно об этом доказываю. Почему именно? Личинка, конечно, должна быть одного возраста. Сейчас я объясню, почему на 10 одиннадцатый. Так. Личинка должна быть одного для этого применяется строительная рамка. Конечно же, влагинат на стихийных застройках, там дальше будет и... слайд, неудобно, очень неудобно. Где-то еще открытый расплод, трутневый, где-то уже печатный, где-то печатный уже личинка, не личинка, а предкуколка, там куколка, а где-то уже даже и живой, уже и мага выходит. Поэтому на стихийных застройках очень неудобно извлекать сырье для гомогената. Поэтому использовать только строительную рамку. Если еще и будет трутневая овощина, в идеале. Значит, быстро строит и мы одновозрастную личинку возьмем. А если заготавливать рамки с прошлого сезона на медосборе, на последнем взятке, давать строительную рамку, ну, чаще я применяю полурамку. Полурамку даю язык, природный язык, отстраивать сама пчела, заливать медом. Я его сохраняю на следующий сезон до, для подставки в семьи при производстве гомогената. Можно откачать, можно прям с медом ставить, скрывая его. Ну, не важно. Самое главное, что рамки, то есть Строительная рамка для получения гумагината эффективнее всего создавать на упреждении. Потому что весной бывает безвзяточный период, раевая пора, можно гумагинат собирать. И, кстати, собирать его желательно именно в раевую пору, потому что там среди лета сеют матки, не сеют, все будет определять взяток по природе. А середина лета как раз и может получиться безяточный. Наличие трутневого расплода в семье является индикатором благополучия по взятку в природе. Пчеловоды это прекрасно знают и наблюдают. Как только взяток есть, отстраиваются трутневые соты, воспитают трудня как взяток прекращается, выбрасывают и личинку, и живого выгоняют. Так что при гомогенате, конечно же, желательно поставить готовую уже сушь. Ващину тяжело, даже ващину тяжело. не застройки. Так, личинки перед отжатием должна быть живой. Конечно, живой. Только собрали, все на одном дыхании, никаких отвлекающих работ. Личинка теплая, живая и отжимаем из нее ручным способом. Сейчас прессы придумывают, никаких миксеров, никаких там специальных таких вот электронных вариантов, потому что поднимается температура, смешивается с воском, это уже будет не гомогенат, Можно теряться и биологическая активность, соответственно. Поэтому только ручная. Или же такие легенькие пресса используем. Консервация один к одному с медом. Я использую такой способ консервации и глубокая заморозка. А теперь вот какой интересный момент. От яйца до вот этого запечатанного положения. Три дня яйца нам это ни о чем не говорит, а вот три дня личинки. Делали опыты, не опыты, а исследования, и показало, что при кормлении Личинок маточным молочком, в самих личинках накапливаются определенные, ну, в этот период образуются определенные гормоны. Они могут быть эффективны при определенных проблемах у человека в организме И именно эти гормоны, рожденные при кормлении маточным молочком в вот этом раннем возрасте личинок. При переходе на кормление медо смесью образуются новые гормоны. Новые гормоны. Те разрушаются, подчеркиваю, и обратите внимание, те разрушаются. Появляются новые гормоны. Эти новые гормоны эффективны для Организма человека в другом, при другой какой -то проблеме. Тоже хорошо казалось бы. Но в чем проблема гормонов в открытой лечении? Они неустойчивы. Их тяжело поймать и сохранить, э, то есть законсервировать, чтобы они не потеряли свою биологическую активность. А вот есть третий вариант получения гомогената первых два дня запечатывания лечения. оказывается, что все насекомые, проходящие личиночную стадию, имеют интересную картину при, вернее, перед тем, как начинает появляться предкуколка, и в личиночной стадии за эти шесть дней семь Появлялись пищеварительные органы, жировое тело формировалось, затем кровеносная система и так далее, нервная система. Все, что накопилось у личинки за этот период, двух видов кормления, в первый день запечатывания эти все органы растворяются. растворяются. И получается вот такой вот хитиновый мешочек, и в нем вся таблица Менделеева. Там господин Ген и его армия нуклеиновой кислоты. И строительный материал этих нуклеиновых кислот вот та вся таблица Менделеева. Если мы берем в этом положении сырье для гомогината, и принимая вовнутрь, то наша физиология выберет как раз то, что ей нужно. Это фаза метаморфоза или трансформации. Когда уже начинается строительство, дальше гормоны разрушаются, те, что были до этого сформированы, рождаются новые гормоны для строительства предкуколки, при гистогенезе, когда появляется рождение тканей, Метамеры, рожки, ножки, усики и так далее. Затем, затем сама куколка. И каждый раз при смене, при росте этой куколки и предкуколки забирается из этого мешочка часть жирового тела с теми микроэлементами. Поэтому очень важно, я считаю, брать сырье для гомогената в этой стадии. Первые два дня запечатания. В этой стадии тоже есть гормоны очень полезные, но вопрос сохранности их биологической активности. Потому что в личиночной стадии происходит четыре раза линька, четыре раза линяет личинка. Каждый раз, когда личинка линяет, гормоны те разрушаются перед этим имевшая большую высокую активность, рождаются новые гормоны. И так каждые два дня. Ну, в общем, какая картина, чтобы было понятно. В общем. Ну и смотрим, нехитрый инструментарий. Вот она строительная рамка в лице полурамки. Как я сказал, осенью, не осенью, а на последней взятке я ее отстроил, весной поставил. Сразу матка в один прием закладывает яйца. Почему они должны быть одного возраста? Крайне желательно перед этим я рассказал. Извлекаем, режем на кусочки, отжимаем на сито, это хлебное сито, сверху марля, малированная посуда, затем процеживаем через чистовая фильтрация. И один к одному с медом. Расфасовываем по вот этим вот мерным уже костям и в морозилку. Можно использовать стихийную застройку, но стихийная неудобно. Неудобно, чем я объяснил, нереально выбрать личинку нужного возраста. Здесь она вся практически от яиц до, до уже готового выхода трудня а применять только вот такую строительную работу. И вот теперь о противопоказании и трудней, трудневого магината. Тоже вряд ли, где можно об этом прочесть, это все на совести самого пчеловода, на качестве этой продукции и на покупателе. Я на себе испытал негатив. Приема гомогената, вернее, не приема, а маску лица сделал, попала в глаза, в слизистую оболочку. Это было, это было страшно. Аллергия быстро прошла, без осложнений, но, но лучше не смотреть на себя в зеркало. Маточное молочко почему не вызывает аллергии само по себе? Потому что это секрет желез. Это секрет желез. Это ферментированный продукт. А гомогенат – это биомасса личинок. И усваиваться она будет, усваиваться она будет. только по, в присутствии наших ферментов, нашей поджелудочной железы. И если гомогенат попадает в зону, вне зоны действия нашей пищеварительной системы, то есть панкреатического аппарата, может вызвать аллергию. Еще один момент, когда вызывается аллергия при гомогенате. При ангинах прием вовнутрь. Когда у человека ангина и принимается гомогенат, тоже может быть аллергия в виде удушья. Коварная ситуация, коварный такой вот негатив для гомогената, но пчеловоды, кто занимается, должны в обязательном порядке знать, в каких случаях нельзя его применять. И что может произойти? Если мы нашему клиенту говорим в начале о противопоказаниях, значит, мы переживаем реально о его здоровье. Если мы сразу говорим хорошо, нормально, перечень ему даем достоинств, то мы больше переживаем за свой карман. И покупатель это, конечно, сразу вычисляют. Поэтому нужно спрашивать. Кто сказал, кто порекомендовал, для какой проблемы берешь. Очень часто берет маточное молочко, для того, чтобы, в общем, случаев хватает, все не перескажешь. Ну и о полезных воздействиях. Не буду перечислять то, что пишут в книгах. Эффективность про бесплодии обеих сторон помогает в комплексе маточное молочко-гумагинатного. Гормон гомогенат обновляет органы эндокринной системы. Очень хороший показатель. Регулярное потребление продукта может предотвратить развитие простатита и аденомы. Хорошая профилактическая процедура. Нормализация физиологического состояния у женщин репродуктивного периода и после ее окончания. Очень хорошо накатали дорогу на нормализацию гормональной, то есть на... Установление гормонального баланса, потому что очень часто его нарушение, особенно в сторону присутствия мужских гормонов, вызывает дискомфорт у женщин обеих возрастов и молодых, и уже старшего. Так, ну и что можно сказать о, о, об этих апи-продуктах вообще? Продукты эпитерапии не лечат, я перед этим сказал, они не дают заболеть, а это намного важнее. И чтобы эпитерапия не закончилась, еще не начавшись, не начавшись должны быть профессиональные знания в технологии производства, высококачественные продукты И существует современная медицина у нас, а есть народные, а есть доказательные. И это все получается от регулярного контакта с покупателем. Отзывы, конечно же, намного ценнее будет практическая наработка, практические отзывы от клиента, чем какая-то информация где-то в книге, в какой-то источник сомнителей, там где про апитерапию, может и не слышали. Ну и... Примером доказательной медицины является практическое оздоровление и результаты, конечно, апитерапии. Ну и что заключение? Лечат не лекарство, а образ жизни. Это так уже такие фразы обобщенные. Самый лучший доктор – это наш организм, самое лучшее лекарство – это его иммунитет, нам единственно природы данные для лекарства. Самый лучший барометр – это наше самочувствие и прием незнакомых препаратов, по принципу королей начинать с одной капли у нас абсолютно разная физиология кто занимается долго уже производством продуктов опер терапии может столько таких примеров привести по жизни когда одному дает пользу положительный эффект другому отрицательный. и вспоминайте чаще о Пчеловежеление, эпитоксинотерапия. Если одному, чтобы одного избавить от радикулита, достаточно 10 пчеловежелений, а может и больше, в то время как всего-навсего одна пчела может кого-то убить. Анафилактический шок, высшая степень аллергии. Это было в моей семье, я знаю, с чем я имел дело, с чем и о чем сейчас говорю очень опасны. Поэтому любой препарат, любое лекарство, настойки восковой моли, гомогенат, матричное молочко, всегда, если рекомендуете, то начинать с минимума. Дайте 3-5 дней минимальной дозы, проверьте реакцию своей физиологии на готовность принять. Не будет ли каких-то каких побочных эффектов. А что? Так, уже подтверждение этому. Я узнал однажды, что у клетки печени за одну секунду происходит триллионы химических реакций. Представляете, триллионы. Даже при ультрасовременной медицине, ультрасовременной медицине, не в состоянии отследить остаточные формы этих реакций. Не говоря о том, что где-то на каком-то этапе вмешаться, типа, типа помочь. Это подвластно только самой природе. Почему и перед этим, я сказал, начинать все по принципу королей только с капли. Никогда не давайте человеку, не спросил, где он это слышал, как узнал. Потому что дальше будет от этого будет зависеть дальнейшая ваша судьба по реализации. Ну и главный принцип формирования рынка пчеловодства. Это невостребованный потенциал нашего внутреннего рынка. И я по двум медам Фито, – фитомед и экспресс-мед, сделан на днях ролик, там есть моменты серьезные, очень поможет для разнообразия пчеловодам, кто пользуется вот такой тактикой реализации на внутреннем рынке. Маркетинг – серьезная штука. В чем разница объявления, реклама и пропаганда? Очень часто пчеловоды пчеловодов можно слышать, вот слабая реклама, вот нет рекламы на наши пчелопродукты, поэтому мы вот оптом и сдаем, стараемся, наши покупатели слабо информированы, наш внутренний рынок тяжело продавать. Пока будет слово «реклама» присутствовать для пчелопродуктов, пока и будет такая реализация. И до тех пор будет такая реализация. Никакой рекламы. Казалось бы, это синоним. Объявление, реклама и пропаганда. В конечном итоге они несут информацию до покупателя, чтобы реализовать. Но объявление более такое безобидное. Объявили, сказали, есть такое-то и все. Хочешь бери, хочешь не бери, ты будешь знать, где это есть. И все. А вот реклама, я не знаю, когда пчеловоды утверждают, тут нет рекламы на нашу продукцию. У кого вызывает положительные эмоции реклама где-то? По телевизору, там по радио. У кого? Кто мне скажет, что вызывает положительные эмоции? Кроме раздражения, абсолютно ничего. Никакой рекламы, абсолютно никакой рекламы для пчелопродуктов. Пропаганда. Безобидная фраза, вроде как синоним, пропаганда здорового образа жизни, ненавязчивая. И впереди паровоза запускать противопоказания, спросить у человека о его физиологии. Не так, что пузырек покупает человек там, маточного мальчика допустим, и спрашивает, а я вылечусь? А я вылечусь от этого? Ну, конечно, если она перед этим и всю жизнь, за всю жизнь две аптеки съела, и хочет от одного пузырька вылечиться. Конечно, не вылечиться, ей нужно об этом говорить. Вылечится тот, вернее, получит эффект, когда он покупает, берет какой-то пчелопродукт и утвердительно сам для себя говорит, что хотя бы сохранить то живое, что там осталось после вот этого беспредела нашего по издевательству над собственной физиологией. Вот этот получит эфир, Поэтому не продавать, лишь бы, лишь бы кому и получить за это, соответственно, компенсацию финансовую. Ну и формирование рынка из постоянных одинущих клиентов. Трижды я создавал рынок, трижды. Поэтому знаю, как это тяжело. Здесь органолептика не, не сработает, как при продажи меда там есть вкус запах цвет понятно что можно на хлеб намазать дать попробовать а вот продать маточное молочко вот тут уже это не какая тут органолептика кислая горькая неприятное и нужно суметь доби... убедить человека что это полезно а для того чтобы убедить Нужно знать о стратегии рынка, благотворительность, качество и доступная цена. Все остальное сделает покупатель. Часто вспоминайте и, дум... и обращайтесь к принципу подачи своей продукции у таких вот крутых компаний, как Арифлейм, Amway. Я нигде не видел, чтобы по телевизору не показывали, где-то по радио бубанили постоянно с утра до вечера, как реклама этих лекарственных препаратов оказывается сарафанное радио намного эффективнее, чем миллионные рекламы по радио или телевизору. И когда вы говорите о качестве своей продукции, вы заинтересованное лицо, вам нужно продать, понятно? У потенциального покупателя, сразу закрадываются сомнения. Как только вы начинаете благотворить его, хвалить, все. Автоматически на подсознании покупатель будет думать то, что вы хотите его любой самой продать. А вот когда вы спросите о цели, о его, зачем он покупает, для чего, вот тут уже вы проявите заботу о его здоровье. И, конечно же, Конечно же, человек будет расположен ее взять. И первые, самые первые шаги, которые вы должны проделать при реализации, это своя семья. Это своя семья должна, прежде всего, принимать этот продукт и не болеть. А если вы будете завтра стоять в очереди в аптеку рядом со своим потенциальным покупателем на молочко за какой-то химией, а завтра будете предлагать ему купить молочко и доказывать, как это хорошо, красиво и полезно то можете сразу понять, чем чем это закончится. Так что своя семья должна быть здорова друзья, товарищи, у друзей товарищей есть коллеги, тоже друзья. Если на первом месте будет качество, еще раз качество, затем благотворительность, они вам дадут на будущее. Рынок такой, что какой вам положено. Все сделать, все остальное, сделать покупать. Так, ну и дальше пошли схемы. Это уже не, не интересно, потому что схемы перед этим забили всем голову. Но при желании я покажу формирование семей воспитательниц какие тут существуют семьи воспитательницы, как они как помощницы существуют и какие, ну и так далее. Ну и по молочку вот мой кабинет, так для уже для разобрать прививающие планки, должен быть комплект дополнительный. Ну и все. На сегодня все. Слушаю, какие будут отзывы, какие вопросы. Будем уточнять, так я пробежал быстренько ну, для, для общей информации. Пока нам карантин не дает общаться, значит, человек что-то, кто-то из этого возьмет. Итак, всего доброго, на связи, до свидания. До следующих общений вот таким вот форматом. В крайнем случае, это будет все в записи и выставляться на YouTube для просмотра. Всего доброго, до свидания.